Не за горами а выход ТБЦ. Толпа новоиспеченных шаманов и паладинов наводнили Азерот. В этом видео я рассмотрю одну из самых интересных специализаций шамана – совершенствование, или, как все привыкли, Энха. Энх-шаман является неотъемлемой частью любой группы ближнего боя. Помимо того, что сам Энг обладает неплохим ДПСом, его специфические бафы, такие как Высвобожденная Ярость, которая после критического удара увеличивает силу атаки группы на 10%, Тотем на 97 силы и самое главное Тотем Неистовства Ветра, или как его обычно все называют, Винфьюри Тотем. Важно отметить, что Энг Шаман это не милишный хиллер. В то время как полугибридные ресторспеки могут помочь вашему рейду хилом в критических ситуациях, Способности и вещи, которые собирает Энг Шаман, целиком и полностью нацелены на нанесение урона с максимизированным по времени покрытием группы, бафами от высвобожденной ярости и тотемов. Рассмотрим таланты Энг Шамана. С 10 по 14 качаем специализацию на щитах, если вы предпочитаете бегать щитом и 1 ручкой или 5% максимальной маны. По своему опыту скажу, что энхи с хорошей двуручкой на средне-низких уровнях сосредоточием не проседают по мане, поэтому выбор специализации на щитах считаю более полезным до примерно 20 уровня. С 15 по 19 качаем грохочущие удары, 5% шанса нанести крит удар оружием. Далее берем талант, озвученный ранее, Средоточие Шамана, наши критические удары снижают стоимость маны на заклинания категории Шок на 60%. С 21 по 22 повышаем комфорт перемещения, вкачав 2 таланта в Призрачного Волка. На 23 и 24 уровне улучшаем тотемы на силу и ловкость на 15%. Если вы не любитель ставить тотемы на прокачке, можете кинуть 2 таланта в улучшенный щит молний. 25 по 29 уровень без вариантов качаем шквал, который после критического удара повышает скорость атаки на 30% для трех последующих ударов. На 30 берем духовное оружие, которое даст возможность парировать. 31 по 33 улучшаем оружие стихий. Бонус от неистовства ветра увеличивается на целых 40%. Далее идет первый флекс талант, который можно кинуть куда угодно. Если выше вы взяли улучшенный щит молний, можете улучшить его полностью или например кинуть один талант в оборот. С 35 по 39 увеличиваем урон оружия на 10%. И на 40 наконец-то берем удар бури, нашу новую прожимную способность, которая ко всему прочему увеличивает урон двух последующих атак, сил природы на 20%. На 41 берем бой двумя оружиями, подкрепляя меткость наших ударов соседним талантом. С 45 по 49 прокачиваем высвобожденную ярость и на 50 уровне забираем ярость шамана которая является двухминутным сейвом, а также инструментом для восстановления маны. 51 по 53 берем ментальную скорость, которая снижает стоимость мгновенных заклинаний и увеличивает урон и исцеление заклинаний на 30% от силы атаки. Далее есть два пути. Если вы не хотите париться с тотемами на прокачке, можете остаток талантов раскидать в ветку стихии, неплохо усилив шоки. Но, по моему мнению, лучше будет взять полезные таланты из ветки восстановления. Уменьшаем стоимость заклинаний и тотемов. А в аккурат к тому моменту, когда на 65 уровне возникнут проблемы с меткостью, мы начинаем повышать ее с помощью таланта «Помощь природы». К 70 уровню вы уже точно будете посещать подземелья намного чаще, прокачивая там репутацию или в попытках выбить вещи получше. Поэтому на 67 и 8 уровне обязательно берем талант улучшенный тотемы чар», который увеличивает бонус к силе атаки от тотема неистовства. Последние два таланта можно кинуть куда хотите, но я рекомендую взять Мастерство владения тотемами ветки восстановления, чтобы увеличить радиус действия тотемов до 30 метров. Это такой quality of life и последний талант в улучшенное восстание из мертвых. 10 минут кд срезать довольно неплохо. Рейдовые же таланты немного отличаются, опять же есть два варианта, или вы более рейд ориентированный шаман, который берет улучшенный радиус тотемов, или хотите сделать акцент на личном ДПС. в любом случае при недостатке меткости не грех дотянуться до помощи природы. В ветке совершенствования защитные таланты, которые использовались на прокачке, это специализация на щитах, улучшенный щит молнии, увороты, уже полностью игнорируются по понятным причинам. Ротация на прокачке практически не отличается от ротации в рейде. Если вы делаете квест в одной точке, пуля мобов одного за другим, то ставьте опаляющий тотем. Начинать бить мобов лучше с огненного шока. После 40 уровня после огненного шока накидываем удар бури и по кд бьем им и земляным шоком. При просадке по мане используйте ярость шамана. Когда вы встречаетесь с несколькими сложными мобами, можно поражать земляного элементаля, чтобы он немного потанчил для вас или огненного для урона по области. Это долгие 20-минутные колдауны, поэтому сильно часто их не попризываешь. Немаловажным фактором в ТБЦ является выбор профессии. Можно взять кожевничество для крафта брони под практически каждый этап развития вашего персонажа и барабанов на будущее. В первой фазе ТБЦ Classic можно будет скрафтить крутой сет из трех вещей с чешуи дракона пустоты, который даст приятную прибавку к меткости. Кузнечное дело предлагает оружие, которое можно носить до Т5 контента. Комбинирование кожевничества и кузнечного дела, наверное, лучший вариант до тир 5 контента. После чего кузнечное можно скинуть и заменить на наложение чар или ювелирное дело. Ювелирное дело дает доступ к трем крутым крафтовым вещам и эпическим камням. А наложение чар предлагает зачаровать кольца на, к примеру, 4 всех характеристик владельцу этой профессии. Расходники. Настой безжалостного убийцы, наша топовая химия. Дает 120 силы атаки на 2 часа. Эликсир на ловкость. Плюс крит. 90 силы атаки. Еда это жареное мясо копытня на 20 силы или острый стейк из толбука. Еда на 20 меткости при ее недостаче. Улучшение предметов: оружие чарем на мангуст. На голову знак ярости дается започтение у кинорийской экспедиции. Плечи в зависимости от того, какую сторону выбрали: провидцы или алдоры. У первых больше крита, у-вторых, больше силы атаки, требуется также максимальная репутация. На плащ 12 ловкости, тело 6 ловкости силы, на запястье чарим 12 силы, на перчатке 15 силы и на ноги накладки для поножей из чешуи кобры. Крафтят их кожевники с максимальной репутацией в тралмаре или о плоти чести для орды и альянса соответственно. Не стоит забывать о том, что 80% урона энха это проки ярости ветра и автоатаки. Скорость оружия играет важную роль в максимизации ДПС от проков Ярости Ветра. Ваша цель состоит в том, чтобы каждые 3 секунды, когда заканчивается КД на Винфьюри, ловить его прок. Оружие, как в так и во второй руке, должны быть максимально медленными. Поскольку КД в Винфьюри составляет 3 секунды, скорость оружия должна быть приближена к ней, то есть 2,6-2,8 секунд. Основная идея заключается в том, что более быстрое оружие прокнет Ярость Ветра, и запустит перезарядку, а потом снова ударит в эту перезарядку, что означает, что ярость ветра выйдет из перезарядки, и это означает что мы будем бить без следующего прока гораздо больше по времени Если же использовать медленное оружие в главной руке и быстрое во второй, то оружие во второй руке скорее всего будет первым, кто попадет за пределы перезарядки прока ярости ветра и украдет потенциальный шанс прока ярости ветра с главной руки, поставив перезарядку На экране представлена иллюстрация этого принципа вы можете видеть, что по мере того, как оружие в обеих руках приближается к скорости 2.6, количество упущенных проков Ярости Ветра уменьшается до 45%. В то же время комбинация медленного оружия в главный и медленного во второй имеет уже 55% потерь. Шаман – это очень веселый класс для игры в ТБЦ. От вас не ждут, что вы станете лучшим бойцом, но вы всегда готовы помочь своими крутыми бафами для рейда. Так что ставьте это темы, бафьте вашу группу, яростно пускайте ветром пыль в глаза боссам и будьте шаманом королем.